Роботы-помощники в трейдинге. Рад всех приветствовать. И сегодня хотел обсудить кратко такой вопрос, как правильно выбрать робота-помощника для автоматического выставления стопай профита, чтобы он вам реально помогал. По каким критериям отбирать, какой вам больше подойдет, вот все кратко подробно сегодня хотел рассказать. Ну сразу не забудьте подписаться на телеграм-канал трейдинг с кб Роботс, ссылка есть также под видео и будьте в курсе событий каждое утро я выкладываю кратко премаркет и технический анализ основных биржевых площадок криптовалютный американский фондовый рынок и э, российский и каждую субботу на телеграм канале я подвожу итоги недели что сегодня хотел кратко рассказать э, расскажу что такое торговый робот по классификации торговых роботов можно ли или нельзя обойтись без роботов и рассмотрю Три основных робота-помощника – это Multitrailing Stop, Robert, Robert Super Smart Stop и Super Pro. Какой выбрать, какой использовать, чтобы он подошел именно конкретно вам для вашего стиля торговли. Итак, что такое робот? Робот – это есть вот некий кусок программного кода, к примеру, на языке Lua я привел. В частности, Lua язык используется в терминале Quick. Если мы возьмем другой терминал, например, Meta3D5, там будет язык MQL5, там возьмем какие-то криптовалютные биржи, там будет свой язык, то есть каждая биржа, каждый терминал может использовать свои вот эти языки программирования, на которых нужно писать вот этих роботов программный код. Вас как пользователь, вообще это не интересует, вот этот кусок кода вас вы его никогда и не увидите, и вам потребуется тогда подробная видеоинструкция как данный робот загрузить терминал Quick. Это под силу любому э, человеку, который даже никогда не программировал. И вы уже используете вот право терминал Quick и э, такое меню, уже с которым вы работаете по настройке параметров. То есть никаких сложностей и технического характера э, не возникнет, поэтому бояться роботов не нужно. Подробно посмотрев видеоинструкцию, вы все это гарантированно настроите. Если что, всегда техподдержка вам поможет. Теперь классификация. Ну, я разделяю их на четыре группы. Первые – роботы-советники, которые ничего над вашим счетом не делают и только вам а, дают какие-то сигналы, советы. А вы уже сами решаете, следуете этим советам или нет. Следующие – роботы-помощники, моя любимая группа, которые а, занимаются сервисной функцию, берут на себя, обслуживают вас. И в частности, сегодня вот я рассмотрю роботов-помощников, которые выставляют автоматически стопы и профиты. То есть вы торгуете, ищите сигнал входа, входите, а робот вас обслуживает, выставляет стопы и профиты и э, может их переносить по определенному алгоритму. Вы можете управлять, и, то есть ваше дело только торговать. Все остальное, вот эти вход, выход, даже, ну даже вход, и даже выход может быть автоматический, то есть контроль риска все берет на себя робот-помощник. Следующие полуавтоматические системы, когда вы даете некие такие ключевые точки, например, уровни поддержки или какую-то цену, а робот уже, например, при достижении этой цены может войти в сделку или при достижении определенного уровня может проследить, если там ну, необходимость там, переворота или входа позиции. То есть вот такая полуавтоматическая система. И полностью автоматические роботы, которые... Вы один раз их запустили, запустили нажали кнопку старт, все, они работают, и вы их не должны трогать. Вот четыре группы. Сегодня говорим о роботах-помощниках. Нужны ли торговые роботы? Ну, робот, собственно, нужен для того, чтобы упростить жизнь трейдеру. Сейчас, если мы посмотрим стакан любой там биржи, то все, что вы там видите, это отнюдь не ручные трейдеры. То есть там на 99% это маркетмейкеры, которые используют автоматизацию. Это какие-то торговые роботы там, от крупных а, компаний, от частных трейдеров. То есть в большинстве там вывод таких вот простых смертных, которые руками до сих пор там входят в рынок, выставляют лимитки, а, их очень мало. То есть все автоматизировано, потому что это на текущий момент проще, быстрее и надежнее. И поэтому, если вы хотите больше освободить для себя времени и хотите более эффективно торговать на бирже, вам потребуются торговые роботы. Если вы их не будете использовать, кто-то другой, кто их будет использовать, получает над вами некое преимущество. И каждый, вот этот, каждый дополнительный бонус принесет ему больше денег, чем вам. А возможно, что в связи с тем, что вы там пару раз ошибетесь и сделаете что-то не так, это вообще может привести вас в убыток, несмотря на то, что как бы идея и точка входа у вас была правильна. И первый робот, который сегодня еще раз расскажу, отдельно там есть по нему презентация, но вот а, именно по мультитрейлинг-стопу достаточно мало информации, и а, робот на самом деле а, выполняет важные функции, и несмотря на то, что этот робот относится к такому бюджетному классу, а, для многих а, трейдеров он может вполне подойти, а для многих именно он собственно и нужен. Чтобы понять, а, что он делает, давайте посмотрим вот его а, окно настроек. А в чем преимущество данного робота? У нас был а, робот Trailing Stop. Его основной недостаток был. У него достаточно такая самая массовая продажа. Его очень много было продано копий. А, что там нужно было под каждый конкретный инструмент создавать своего робота и запускать его. Это неудобно. А, в, вот данный робот решает эту проблему. Здесь для каждого инструмента вы задаете только вот основные параметры. Это Stop, Profit, трейлинг, нужно ли вам реверсный стоп можно поставить и нужно ли его крыть перед вечерней сессией, перед закрытием рынка. Все. Остальные все функции, они общие для всех инструментов. Вы их раз навсегда настраиваете и добавляете только нужный инструмент. То вот данный робот, к примеру, будет удобен для тех, кто там торгует 5-10 инструментов, потому что для каждого настраивать отдельное окно для настройки не очень удобно. А все основные функции он выполняет. Это удобно тем, кто, кого необходим особенно стоп, а профит он часто может выходит сам по своим там видениям при помощи лимитированных заявок. То есть робот вам здесь выставляет связанную заявку стоп лимит и тейк профит, но вы дополнительно сами руками можете при необходимости крыться. То есть робот вас только ограничивает основные риски. И самое главное, что вот этот робот можно вообще после выставления стопа... Снять свои лимитки, закрыть терминал, закрыть вообще биржу и уйти куда-то. Стоп стоит на сервере у брокера и даже если вы не у терминала и ваш терминал квик закрыт, стоп или профит сработает и вы не потеряете деньги. То есть все, вот это вот самое основное его преимущество. Его можно оставить без контроля и настолько все в одном окне. Очень удобно будет для тех, кто, например, занимается вот такими краткосрочными инвестициями и, например, торгует там 20-30 бумаг на фондовой секции. Вот Для, для него это будет удобно. Та, в частности, также поддерживается биржа Санкт-Петербург. Вы можете торговать, выставлять там 10 бумаг. У вас будет там на всякий случай форс-мазора всегда стоять стоп и профит. Они могут стоять далеко, а вы при необходимости можете в руками по каким-то фундаментальным видением своим, закрыть ту или иную бумагу. Вот это некая такая страховка. И следующие два робота хотел я сравнить – это SuperSmart Stop и SuperPro. Это уже робот для профессиональной торговли. Он может выполнять такие функции, как многоуровневый профит, многоуровневый стоп, перенос без убыток автоматически. Есть возможность виртуальных стопов, которые позволяют избежать в 99% случаев проскальзывания и даже э, выполнить стоп э, по лучшей цене, чем он у вас реально стоит. Но это более подробно описано в виде инструкций и э, фактически все возможности мультитрейлинг стопа здесь включены. Этот, э, эти роботы будут стоить для вас дороже, но если вы хотите профессионально э, работать на бирже и серьезно пришли сюда зарабатывать и у вас там не э, маленький там депозит, там 5-10 тысяч рублей. А вы работаете с серьезными объемами то это может быть очень полезно и сохранит вам ну и даст возможность использовать э, все э, преимущества которые данный робот дает есть, э, руками невозможно постоянно входя в позицию частично закрывая свою позицию постоянно контролировать чтобы у вас был стоп на правильное значение чтобы у вас э, было э, правильное количество профитов вручную ну просто нереально а робот все это делает автоматически в фоновом режиме. То есть вы только торгуете. Здесь вы видите, что здесь уже функционал э, очень такой мощный. Здесь э, есть фактически все. Здесь можно выставлять профиты лесенкой, выставлять профиты настраиваемые каждый уровень. Количество уровней в принципе не ограничено. Выставлять многоуровневый стоп. То есть вы вошли в позицию, цена идет против вас и вы кроетесь не полностью, он а например, там 30%. От своей позиции закрываете. Если рынок разворачивается в вашу сторону, вы даже можете и добавиться опять и снова оказаться в полной позиции, даже больше. То есть, возможности здесь огромные. И, конечно, вот возможность настраивать виртуальные стопы, когда заранее ваши стопы на рынок не выставляются, О них, во-первых, никто не знает, их никто не видит. И стоп срабатывает только в тот момент, когда пересекается а, та, тот уровень цены, который вы задали как уровень стопа. Ну, подробнее все это есть в видеоинструкциях. А я сейчас больше хотел поговорить про а, выбор, какой выбрать а, из двух роботов. То есть вот есть супер Smart стоп и супер про. А, функционал достаточно у них похожий. Основное различие в чем? А, если вы не переносите позицию через ночь, вы внутридневной трейдер, трейдер. вы используете например риск менеджер. И вам не нужен автоматический повтор сделок. То есть вы торгуете самостоятельно. То супер-смарт-стоп ⁇ это вот ваше правильное решение. Если у вас часто перенос позиций там, через вечерний клиринг, через ночь, то здесь есть дополнительные функции вот, помнить профиты в супер-про. И вот и вы их тогда сможете использовать. То есть в этом случае вам, наверное, супер-про лучше подойдет. Плюс данный робот позволяет работать каскадами. То есть вы заходите на 10 контрактов, а робот эти 10 контрактов ваши раскидывает по определенному, по лесенке, скажем, которую вы сами задали. Заходите еще на 10 контрактов, робот, робот снова их раскидывает. То есть вот в этом случае, вот работа именно с, с каскадами, когда вы профиты ставите лесенкой, больше подойдет SuperPro. И также есть возможность, вот здесь режим повторного входа. Здесь, если вас выбивает по стопу, то данный робот может в автоматическом режиме найти, запомнить точнее прежнюю точку входа и еще раз попытать счастье в этой же точке, если рынок не возвращается. Это удобно, если вы пытаетесь войти где-то в боковике, в проторговке, и первая попытка неудачно вас по стопу выбивает то робот может сделать вторую, третью попытку и так далее. Но тут не нужно заигрываться. Но самое интересное, что вот такая возможность в автоматическом режиме есть. И это иногда удобно. Вот если вот эти функции вас интересуют, тогда Про. По стоимости они стоят одинаково. И поэтому здесь нужно выбирать именно по функционалу, который вы хотите в дальнейшем использовать. Теперь где их найти на сайте. На сайте KB Robots в разделе помощники. Ну можете, например, найти их, зайти в SuperSmart Stop. Здесь ссылки на все три робота, которые, про которые я рассказывал. В конце. Внизу есть Multi-Treйнг Stop. Сейчас в, кон, до, в этом месяце проходит на него акция 20-процентная скидка. Super Smart тоже 20% скидка. акции проходит. И SuperPRO. То есть вот три робота, нажимаете на нужную кнопку, переходите в магазин и оплачиваете с любой там банковской карты без комиссии. То есть вот здесь вы можете выбрать. Ну и, соответственно, на странице есть еще дополнительные там ссылки вот на вебинар, где подробно про SuperSmart я рассказывал, и различные видеопрезентации. Можете их тоже посмотреть. Более подробно там показано уже, как вот в терминале Quick работает данный робот. Хотите предварительно попробовать? Есть раздел «Демо», где можно заказать различных роботов и реально их запустить. Хотите на реальном счете, хотите на демо-счете. Я всегда предпочитаю и советую демо-роботов запускать на тестовом счете от компании-разработчика КВК, потому что здесь ну, можно все возможности пощупать, попробовать, не на своих деньгах, как раз разобраться, как робот работает, как выставляет стопы, профиты и как обслуживают вас во время трейдинга. Вот здесь форма номер один для заказов демо-роботов. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube канал И приходите, смотрите видео, учитесь трейдингу. Пишите свои вопросы. Всегда готов подсказать, ответить и сделать видео на темы, которые вас интересуют.